Доверяй только статистике. Доверяй только фактам. Никогда не опирайся на собственные ощущения. И уж тем более на мнение других людей. Мнение других людей – это еще худший источник, чем собственные ощущения. Но даже собственные ощущения вас могут очень-очень сильно подводить. Вы можете думать как одна категория ваших покупателей. Вы не можете думать как 10 категорий своих покупателей. Они все разные. И то, что вы думаете, что одним нравится это, а другим нравится это, вы можете очень сильно заблуждаться. Например… Когда мы, когда мы а, размещаем некое объявление, допустим, я сейчас возьму там Яндекс.Директ, то же самое используем мы для досок объявлений на Авито. Использовали бы, если бы использовали мы их. Кстати, вот те 800 заявок, про которые я говорю, это без использования досок объявлений, расклейки баннеров. То есть заявок может быть еще больше. Но мы по принципу, эффективности, их эти каналы не используем. Допустим, мы решили какую-то конкретную квартиру или какое-то конкретное объявление разместить. У нас есть три важных элемента в объявлении. Картинка, заголовок и описание. Это то, что чаще всего видят. Больше всего на кликабельность, то есть увидел, кликнул, влияет картинка. В первую очередь мы тестируем ее. Каким образом? Мы написали какое-то объявление, пока по нашей гипотезе оно будет самое успешное, по нашей гипотезе. У него есть заголовок, у него есть текст. Мы подбираем каждому объявлению еще 5 других гипотез картинок. То есть минимум 5-6 картинок на одно объявление мы тестируем. Что значит тестируем? Мы запускаем реальный трафик туда настоящих покупателей. Мы пытаемся определить, какая из всех этих картинок лучше всего будет давать нам кликабельность вот с этим текстом. Ну, получается, допустим, вот эти три работают хорошо, это вообще аутсайдер, это так себе. Хорошо. Следующий этап взяли еще, таким образом, чтобы добрать там 5-6 рабочих картинок. Выбрали лучшие картинки. Мы понимаем, что по ним лучше всего кликают. По ним лучше всего отклик. Они дают наибольшее количество дешевого трафика. Тестируем заголовок. К этим пяти картинкам важно да, было здесь такое, что мы не меняем ничего, кроме этого. Если вы будете менять Рекламу, ставки, объем трафика. Если вы что-то меняете, статистика будет нерелевантная. Ну, то есть некорректная, да? Нет, этот пример сейчас не про сайт. Это на самом деле можно и к сайту применить, где угодно это можно применить. Я, допустим, рассказываю на примере… Ну, Это просто принцип, да. Но это сейчас конкретно я говорил про объявление, допустим, в Яндекс.Директе. Вы берете какое-то количество картинок и смотрите, на какую лучше люди реагируют. И вы удивитесь, вы будете думать, что вот это лучше работает, а она может быть вообще аутсайдером. И даже я своим опытом, бывает ставлю уже ставки за как -то, катализатор, знаете, вот это будет лучше, а потом раз она вообще внизу. Важнее не период, важнее количество касаний. Каждая картинка, ну, каждое объявление должно быть хотя бы кликнуто минимум 100 раз, а лучше 300 Меньше 100 вообще нет смысла смотреть. То есть 300 кликов такое нормальное решение, чтобы понять вообще, что работает а что не работает. Но это опять же где, да? То есть я сейчас говорю, допустим, про Яндекс.Директ, неважно, выборка должна быть достаточно большой, чтобы вы могли процентовку посчитать. Из 10 кликов этого недостаточно явно. 100, это вот вообще, меньше 100 даже смотреть не стоит. Да даже там, например, вы должны протестировать, какая главная картинка, по какой главной картинке чаще кликают. Увидели столько-то раз, кликнули столько-то раз. Протестировали разные картинки, увидели, что вот эти работают лучше. Их, значит, используйте чаще всего. И не нужно каждый раз новые. Нашли успешные картинки, их используйте. Они могут год использоваться, два использоваться. У нас креативы по два года висят одни и те же. А люди-то новые приходят, О них не видели. Например, объекта. Неважно, я говорю про принцип. Мы тестируем все. Мы не знаем, что лучше. Мы не знаем, какой текст лучше. Мы не знаем, какая картинка лучше. Раз, раз. О. Мы не знаем, какая цена лучше. А, нашли картинки, тестируем заголовок. Протестировали заголовок, в последнюю очередь можно тестировать а, текст. Это тоже это принцип. Все поняли, надеюсь. Если есть вопросы, задавайте. Нет, сейчас расскажу. Это еще один пример использования статистики. Сейчас про него расскажу. Где применить? Если вы хотите на досках объявлений применить… Давайте, допустим, здесь. Я не сторонник этого, но давайте, допустим, чтобы вам было понятней. Вы размещаете объявление. По каждому объявлению есть статистика, правильно? Вы видите, что сколько было показов его, сколько было кликов или нет? Я не знаю, на авито показывается. Да, вот доля кликов к показам, так называемый CTR, кликабельность, это и есть показатель эффективности объявления. То есть если вы видите, что когда эта картинка главная, у вас показатель кликабельности, допустим, 3%, а вот при такой картинке 2%, какая картинка лучше понятна? Вы ее оставляете. Время… Все зависит от вашей амбиции, от ваших. Мы получаем в день тысячи кликов на сайт. Ну, то есть у нас такая сдача. Если вам нужно получать… Мы сейчас давайте поговорим про объем трафика чуть позже, чтобы было понять, если мы поговорим про сайт. Но здесь время не показатель. Мы говорим по, про клики и переходы. мы привлекаем клиентов со всей России. Я вам рекомендую делать то же самое. Где бы вы ни продавали, возможно, вы удивитесь, но суммарно со всей России, даже если у вас, допустим, не, ну, не регион типа Москвы и Питера, куда все едут, если у вас не регион а прибрежный, куда тоже все покупают ехать недвижимость, вы, может быть, удивитесь, но клиентов может быть еще 30-40% от того, что у вас есть в городе внутри. Это можно проверить на статистике. Если сейчас будет интернет, мы посмотрим, кому интересно. Если нет, покажу, где посмотреть. Заголовок. Смотря для чего? Еще раз. Для для... Смотрите. На досках, я так понимаю, вы заголовки не можете сами собой составлять, правильно? У вас там автоматически генерируется в недвижимости свой заголовок. Здесь вы не это не примените. На досках у вас только картинка. Если мы говорим, допустим, про объявление в каком-нибудь Яндекс.Директе, я могу вам дать формулу, которую использую я. Могу дать. Все понимают, что такое Яндекс.Директ? Да. Да. Моя формула очень простая. Во-первых, я подбираю картинки такие, чтобы они были… Я, я как я их собираю. Я собираю все картинки с недвижимостью и смотрю их в маленьком размере. Я открываю в компьютере их все в одной папке, делаю их маленькими значками и делаю так, чтобы было читаемо однозначно, что там находится. То есть визуально было понятно, что это за картинка, что нарисовано. Там вторичка, новостройка, квартира. Но это даже в маленьком формате хорошо читалось. То есть не должно быть мелких деталей. Второе, в них должны быть яркие элементы, яркие, красочные. Иногда я беру специальный фоторедактор и прям делаю кислотные цвета, чтобы она прям ребила в глазах. В таком маленьком формате это будет незаметно. Но она будет очень яркая. Допустим, там какое-нибудь солнце да, яркое, красное. Или какое-нибудь здание красивое, яркое. Я делаю очень насыщенным цвет чтобы это, в, когда ты прокручиваешь страницу, прям цеплялась за глаза. Первое, что мы должны сделать в рекламе, АИДА, все знают, да? АИДА. Первое, ну нет, в продажах не используйте. Вот в маркетинге первый этап. Attention. Внимание. Почему вся реклама такая вызывающая? Почему она кричащая? Почему такие, ну, резкие инструменты используют. Неспроста, потому что первая задача – привлечь внимание. Просто, чтобы на ваш креатив, на ваше видео, на вашу картинку обратили внимание. Сдалека. Просто заприметили вон там где-нибудь. Второй шаг уже вызвать интерес. Так вот, картинка – это attention. Она должна быть яркой. Если в недвижимости тяжело довольно подобрать красивую картинку, они все одинаковые. Господи, дома и дома, квартиры и квартиры. Хотя бы яркая и хорошо читаемая. Дальше. В заголовке что я пишу всегда? Во-первых, сейчас мы дойдем до сайтов, я расскажу про то, что мы сегментируем трафик. Если вы работаете с, и с новостройкой, и с старичкой, и с домами, и с земельными участками, мы разделяем весь трафик. Запрос нам в этом, в этом помогают. Я пишу, допустим, новостройки, давайте так, новостройки, ключевое слово группа объявлений, плюс локация, обязательно город, плюс цена. Цена в заголовке, Одно из ключевых. Это слово важно для самого Яндекса. Чем больше ключевых слов в вашем объявлении, особенно в заголовке, тем дешевле он позволяет давать делать клики. Для него максимальное соответствие запроса и предложения важно. Второе. Город, локация. Тоже важно. Люди цепляются глазами за локацию. И третья. Цена очень сильно привлекает. Во-первых, цена обычно цифры размером другого от текста, они большие. Во-вторых, сама цена привлекает. Причем цена может быть как приманкой, так и фильтром. Если вы работаете на бизнес-классе, чтобы не получать клики тех, кто ищет квартиры за 3 миллиона, вы пишете квартиры э -э, в новостройках, там, не знаю, Мурманска от 12 миллионов рублей. И вы отсекаете лишних заинтересованных. Текст в объявлении. Я просто нашпиговываю ключевыми словами. Тоже новостройка, купить квартиру в новостройке или там, купить квартиру во вторичке. А, ничего там особенного. В конце призыв действует. Там, переходи, жми, позвони и так далее. Вот такая формула. Работает безотказно. Уже долгие годы. Было Понятно?